Всем здравствуйте. Да, тема достаточно объемная, огромная тема, интересная тема, но времени у нас не так много. Будем стараться как бы какие-то хотя бы азы преподать, особенно тем нашим новичкам, будем так говорить, которые, может, впервые столкнулись с этим. Ну, как-то попытаемся сегодня хотя бы какую-то информацию нужную преподнести. Появляются силы жить Это отмечается у всех людей, кто начинает принимать ИПАМы Можно достичь чуда, если грамотно предложить ИПАМ И настроить человека на определенный уровень восприятия Существуют некоторые правила настроя ну, Так называемые золотые правила здоровья Это буквально два слова Такой подход – это возможность видеть и действовать на первопричину нарушений. Это реальная возможность сделать восстановление более комфортным и эффективным Ипамы не могут причинить вред здоровью. Об этом необходимо помнить и знать. Я к чему это все сказала в самом начале, потому что за много лет возникали масса вопросов, что ипамы могут принести какой-то вред, ни в коем разе. Ипам продукт... Ну, сейчас я все равно вам хотя бы какой-то экскурс вот, в мир ипама, как вы, бы, осуществлю, потому что надо иметь представление, с чем мы имеем дело. Вот, потому что наши ИПАМы, мы очень широко применяем и надо очень грамотно их принимать во всех наших программах оздоровления то есть практически во всех программах оздоровления то есть мы знаем что наша программа состоит из трех таких мощных блоков будем так говорить это э, чистота, гармония здоровье так вот гармонизация энергетическая такая подача именно вот этот второй блок и он осуществляется за счет э, именно эпамов то есть чаи эпамы но эпамы они особняком Стоят. Вот сегодня мы будем об этом говорить, потому что мы без них как бы никуда. ИПАМ это продукт энергетической коррекции. На компоненты ИПАМа по запатентованным способам наложена информация о природной норме и здоровье. Я просто сейчас это прочту вам для сведения и все. Человек, принимая ИПАМ, получает прополис. Суспензию плюс знания о здоровом функционировании. Только знание это поступает на языке в кавычках понятным клеткам человека. То есть это знание дается не на привычном разговорном языке. Ну звучит немножечко как фэнтези, но тем не менее это имеет место быть. ИПАМ восстанавливает полноценную функционально здоровую энергетическую систему на уровне клетки и в целом организма человека. Информация о природной норме и здоровье в и из энергоинформационных потоков мира, солнечной галактики. В ИПАМе эта информация сохраняется благодаря определенному сочетанию глицерина, прополиса и растений. Вот здесь я подробности не буду как бы говорить, потому что это немножко мы уйдем в сторону от основной темы. Кто интересуется, прочитайте, есть достаточно много информации об этом. Человек, принимающий ИПАМ, включается в природные процессы, начинает понимать и чувствовать свое ближайшее окружение. Вот здесь у меня... Естественно, такое выражение, подобное лечится подобным. Вот. Человек становится полноценной частью мира, частью природы, у человека появляются силы для восстановления. Сегодня ИПАМ это особый мир продуктов. Каждый ИПАМ приготовлен по специальной технологии, настроен на свою частоту излучения. Каждый ИПАМ имеет основную задачу, которая отражена в его названии и сейчас буквально вот пробежимся по нескольким таким основным особенностям ипама ну как я уже и сказала я повторю что эпам прежде всего это продукт энергетической коррекции вот. и основная особенность ипама наличие эталона нормы жизненных процессов человека вот. сейчас я вот буквально вот просто вот пробегусь потому что слишком много мне тут информации. Вот самое главное, да, порой задают вопрос: для чего? Ипа мы берем как бы в ладонь и начинаем сбалтовать. Вот, ну, это биохимия, это все, это мы не будем сейчас как бы вот сильно акцентировать на это внимание. Во-первых, как мы всегда говорим, чтобы пыпам стал нам роднее. Особенно, я хочу сказать, это делают дети с огромным удовольствием. Я всегда говорила и говорю, что дети с нашей продукцией буквально обращаются на ты и интуитивно. Вот. И с удовольствием берут это как бы э э э флакончик в руки, и ос особенно здесь очень важный момент, его надо взболтать. Ну там происходит ряд таких процессов, в результате чего происходит тут вот именно излучение энергии. Вот. Все очень просто, я не буду сильно тут умничать, вот, чтобы оставить место, так сказать, для более интересной, такой, более нужной такой для вас информации. Вот. И вот после встряхивания, это и происходит повышение уровня энергии. Повышение уровня энергии, то есть еще больше идет такая энергоотдача. Следующая очень важная особенность ИПАМов – это широчайший спектр действия. Широчайший. Знаете, бывает, может кто-то кто уже так попадал в такие ситуации, что ну, какая-то острейшая ситуация, и у вас нет, так сказать, нужного ИПАМа, да, будем так говорить, поможет любой ИПАМ. Поможет любой ИПАМ, потому что самая главная его задача, тут уже не смотрите на название, самая главная его задача – подача энергии. Там, где есть нарушение, вот здесь надо четко запомнить, там, где есть нарушение, не будет полноценного энергообмена. То есть дополнительная энергия всегда там нужна. То есть где плохо, объясняю очень просто, где плохо, где какой-то патологический такой болезненный процесс происходит в организме, ну так вот будем объяснять, да, там будет всегда минус энергия, то есть дефицит энергии. Вот. То есть я хочу, чтобы вы поняли, для чего все-таки нам нужны ЭПАМы и главное его назначение. Биологически активные начала ЭПАМы, попадая в организм, разносятся током крови по всем структурам, ко всем клеткам. Отдача энергии происходит везде, где есть энергетический дефицит. То есть ЭПАМы это настолько умные такие, такой умный продукт, то есть он знает, где, как работать. Вот. Когда нужный ИПАМ не помогает, можно воспользоваться для восстановления другим ИПАМ с подобными свойствами. Ну, бывает вот так вот, э, какая-то ситуация острая возникла, допустим, та же простуда, да, а у нас не оказалось дома, допустим, семерки, да, седьмого ИПАМа. Вот я сразу уже говорю, потому что э, вот картинка вот тут перед вами, все равно вы где-то что-то в курсе названия ИПАМов. Вот, семерочки нет, а у нас есть 900. Ага, пожалуйста, 900 у него тоже большое антибактериальный эффект, но там я потом уже буду подробно про все ЭПАМы проговаривать. Вот. То есть какие-то вот простудные явления, они вполне могут быть взаимозаменимы. Если общей энергии ПАМЫ оказывается больше, чем нужно, то восстановление идет стремительно. То есть если вы, извините за выражение, переборщились с дозировкой, да? бояться этого абсолютно не надо как здесь мы всегда есть такое выражение, я его очень люблю вопрос досы времени то есть если вы там извините может и нечаянно, может обсчитались да, меня порой даже спрашивают ой я большее количество капель там выпил ничего со мной не будет, я говорю ничего не будет то есть быстрее идет восстановление вот и кстати хочу сказать когда идет восстановление, я сама, кстати, вот, честно говоря, на себе это ощущала, были моменты такие, вот, ощущение озноба и такого, знаете, немножко такого встряхивания организма, вот такое ощущение, даже не сколько озноб, а сколько, извините за выражение, за сленг колбасит, вот, то есть это не бойтесь, это не какая-то там аллергическая реакция или еще что-то, нет, идет процесс восстановления. На физическом уровне стремительное восстановление всегда проходит через обострение, возникновение боли. То есть мы знаем, да, особенно, особенно когда мы начинаем первый наш блок чистота, то есть комплексное очищение организма, детокс-программа, антипаразитарная программа. Обязательно это закон. Будет, особенно, если это имеет такой э, стаж накопления, то есть какие-то хронические процессы, там не очень то веселые, да, Обязательно будет плюс боль. Ой, плюс плюс боль, плюс обострение обязательно это будет. И чтобы вот этого избежать, надо дозы подбирать индивидуально. Вот здесь вот я хочу сказать, вот здесь сильно как бы, извините за выражение, не заморачивайтесь, то что я сейчас прозвучала про эти дозы. Ну, кто-то там себе подбирает дозы. Есть, я потом позже еще скажу, какие есть какая градация доз, и сильно не надо грузиться на этом. Вот. вот, сказала и тут же оговорилась я, да, чтобы вас сильно не за это самое не вводить в заблуждение. Следующая особенность памов это повышение работодателя Работоспособности, это ощущение прилива сил, особенно для инвализированных больных с повышенной утомляемостью, букетом заболеваний. Но ну, мы вот это уже проговорили. Часто-часто, особенно пожилые люди, особенно хроники, будем так говорить, они ощущают, сразу говорят, ой, у меня прибавили силы. То есть это много значит, это дорогого стоит, потому что мы всегда за улучшение качества жизни. Вот Вообще, вообще со всем арсеналом нашей продукции. Следующая особенность ИПАМов это стойкость результата of <laughs> Это очень важный момент. Кто-то полностью перестает болеть. Ну, это я уж так немножечко, может, утрирую, но это имеет место быть. Кто-то полностью перестает болеть. У кого-то значительно удлиняется период между обострениями и отмечается, облегчается течение э, обострений. Вот. Та же вирусная инфекция, мы все прекрасно знаем, говорим, о, да что толку принимать этот пам, там все равно ты переболеешь. Не, дорогие мои, если ты будешь на фоне пама, и ты всяко разно ты переболел, у тебя будут, это поверь это уже опыт, вот, или будут сокращаться сроки заболевания, будет, у как бы, э, нивелироваться, будем говорить так, тяжесть заболевания и, самое главное, сроки, и легче, как бы, переносимость этого заболевания, даже та же высокая температура, она будет легче переноситься. То есть это тоже много значит. Далее, следующая особенность. Восстановление не только физического уровня, но и психологической сферы. Тоже очень важные моменты. Улучшение настроения, улучшение взаимоотношений с людьми, формирование позитивного взгляда на жизнь. Вот это очень тоже... Вот... Я в жизни тоже это все перенесла и совершенно смело и уверенно могу об этом говорить. Следующая особенность – это есть такие абсолютно уникальные случаи излечения человека от неизлечимых, в кавычках, недугов, таких, как официальная медицина уже отказалась от человека. Знаете, я вот здесь вот хочу как бы вот немножечко подчеркнуть вот этот момент. Это не просто голословная какая-то фраза. Это Я ее сильно так не буду расшифровывать, но она взяла. Из литературы э, человека, который очень много лет занимался ИПАМами. Вот, так что прошу поверить на слово. ИПАМ появился так, для справочки. ИПАМ появился в 1975 году. Результаты восстановления на фоне приема ИПАМов это 1978 84 год. Знания об энергоструктурировании энергоструктур, и возможном энергетическом механизме действия продукта пришло позже. Вторая половина 90-х годов. И вот здесь... Значит, состав ИПАМов. Я не буду вас сильно как бы загружать этой информацией. Если хотите, там более подробно в какой-нибудь литературе или где-нибудь прочитайте, потому что это как бы очень сложно все это воспринимать. Единственное, я проговорю, что ИПАМ это полностью натуральный продукт. Полностью натуральный продукт. Никакой химии. Суспензия из прополиса, экстрактов сибирских алтайских трав, с добавлением мускатного ореха и глицерина. И плюс вода, конечно, вода это очень важный компонент чтобы почему мы это все дело взбалтываем и происходит огромная энергоотдача вот так вот буквально в двух словах количество компонентов в выпами меньше чем их официальная лечебная дозировка это исключает возможность аллергические реакции противопоказаний к применению продукта вот здесь смело поступайте чтобы как-то психологически избежать вот этих Этих вот возможных, так сказать, в кавычках аллергических реакциях, э, я сразу вам подскажу. Я сама, кстати, э, к этому пришла. Может быть, у кого-то тоже такие проблемы есть, и я поделюсь с удовольствием. Э, у меня когда-то была очень сложная и тяжелая реакция на прополисы, когда а -а, рука тянулась к прополису, хотелось его попробовать. Но вот этот психологический барьер было очень сложно преодолеть, хоть и сама врач, но и тем не менее. Что я делала? Я э, капала просто в стаканчик с водой. Вот, то есть, ну, как бы вот это психологический момент. Хотя это допускается, это рекомендуется, я вам дальше это проговорю. Вот. И вот каким-то образом я себя потихонечку психологически настроила приемы ПАМ. Сейчас мы буквально даже капли не считаем, заливаем этот продукт. Вот. Наоборот, применение пама там, где другие средства противопоказаны, обеспечивает мягкую и бережную помощь в восстановлении здоровья при многих неизлечимых состояниях. Ну, есть неизлечимые, это будем иметь в виду хранить какие-то процессы, такие запущенные уже э, слишком вот по времени. Пам действует на весь организм в целом, запуская программы выздоровления. Я уже про это говорила, еще повторяюсь. Памы повышают эффективность и уменьшают вредное воздействие любых препаратов и медицинских процедур. ЭПАМ дает человеку эталон нормы, энергетику для восстановления, возможность проникнуть сквозь любые барьеры и настройку на излучение пораженной клетки. Все активно действующие компоненты бадов и лекарств благодаря ИПАМУ проникают глубоко в источник отклонений и там дают необходимый строительный материал для восстановления. Представляете, какое огромное его достоинство, какой огромный плюс, как бы включение его во все практически наши программы оздоровления. Вот. Благодаря ИПАМУ удается избежать боли, обострений, неизбежных попутчиков быстрого восстановления. Грайпаму снижаются побочные реакции от фармпрепаратов. Очень часто, чтобы запустить процесс восстановления, необходимо очистить организм от грязи, накопленной годами и десятилетиями. Вот здесь я опять-таки повторюсь и еще раз напомню, что наши все программы оздоровления состоят из трех мощных блоков это чистота гармония и метаболическая коррекция, то есть восполнение утраченного, восполнение каких-то дефицитных состояний. Вот кто особенно давно в компании, да даже если только новички, сейчас вот это можно все на сайте найти. Раньше у нас в каталогах это все было вот такие подсказочки очень хорошие были программы оздоровления. То есть я попросту просто объясню, что из третьи, будем так говорить, третьего блока, где метаболическая коррекция, где мы даем витамины минералы там наши синхровиталы идут да вот никогда пока ты вот не преодолеешь вот эти первые два будем так говорить блока это чистота и энергетическая коррекция но они как правило идут вместе чистота энергетическая коррекция они идут вместе вот то есть взять например кстати очень хороший такой действенный и кстати Могу сказать, бюджетный э, вариант очищения и восстановления. Это сочетание наших лимфосанов, ну или сейчас они называются сорбенты, и нужного ИПАМа. Вы понимаете, это уникальная вещь. Потому что я вам это совершенно ответственно говорю. Я в свое время работала как бы непосредственно в ЦОКе. Буквально, вот так сказать, такой врачебный прием был. И приходили люди. И я это хорошая подсказка, я думаю, будет для многих. И приходили, знаете, вот чуть, чуть ли не там с копейками в кулаке, особенно пенсионеры, говорят: ой, мы так хотим попринимать вашу продукцию, а как нам поступить? Вот у меня такая сумма денег. И вот, и вот понимаете, бюджетный вариант это тоже не надо от них отмахиваться, они тоже прекрасно работают. Тот же лимфосан, те же ИПАМы, работает изумительно. Вопрос времени. Те же наши истоки чистоты или детокс-программа, и тут прямое назначение, чтобы нивелировать какие-то воспалительные процессы, какие-то болевые ощущения, обязательно нужны ИПАМы. И плюс усиление, восстановления. Вы уже, надеюсь, поняли, да? Вот представьте себе, то есть, лимфосан и нужен нам ПАМ. Тем более сейчас у нас лимфосаны, то есть вот эти очищающие сорбенты, он у нас универсального такого плана, широкого такого фронта действия. И плюс даем и пам. Вот, допустим, как пример, как пример, чтобы вам было понятно, у человека какая-то проблема с мочеполовой системой, допустим, тот же хронический какой-то воспалительный процесс в почках, там мочеточниках, все такое прочее, да, мы элементарно даем, если там нет никаких противопоказаний, очищающий сорбент и плюс даем 96 900, допустим, ипам. Я сейчас подробно про них проговорю, про эти ипамы. Вот, понимаете? Эффект на лицо, эффект даже взять тоже же цистит, два-три дня, все, цистита, как не бывало. То есть, понимаете, аларчик-то просто открывался. Вот. Те же наши истоки частоты, которые классические истоки частоты, изумительно, там обязательно надо подключать 9 и, допустим, и ПАМ. Наш тригельм, сразу проговорю, антипаразитарная программа, обязательно, если есть паразит, обязательно будет воспалительный процесс. И чтобы как бы смягчить прием тригельма, он сам по себе очень агрессивный, и как-то нивелировать вот этот воспалительный процесс, мы добавляем 900 мы добавляем 11 й ПАМ, чтобы как бы и быстрее пошло восстановление, и быстрее побороться вот с этим как бы недугом вот. и вот здесь и памы очень быстро быстро и комфортно нам помогают вот. что касается доз что касается доз повышенная доза вещества подавляет систему умеренная доза может поддержать ее а малая доза дает стимулирующий эффект то есть теперь четко запомним что малые дозы это профилактические такие стимулирующие дозы как всегда говорим одна капля это работает то есть там и назначается 1-2-3 капли на прием. То есть она и так работает. Средние дозы. Кстати, вот то, что касается аннотации, которые вот бумажечки у нас вложены в каждую коробочку. 10 капель – это средняя доза. Это средняя доза, она такая общая укрепляющая доза. Почему она и указана там, это средняя доза. Вот смело можете принимать и абсолютно ничего не бояться. И есть так называемые большие дозы, восстанавливающие дозы. Еще такое понятие ⁇ результативные дозы или, ⁇ или мы еще и на них называем ⁇ лечебные дозы ⁇ большие дозы восстанавливающие, которые они в принципе не ограничены. Но, как правило, вот если там ярко выражен, допустим, тот же воспалительный процесс, когда ты хочешь достичь быстрее эффекта какого-то, потому что, извините, терпеть боль, терпеть воспаление тоже как-то э, не очень-то весело, то есть хочется побыстрее от этого избавиться. Париться. Естественно, мы рекомендуем результативные дозы. Это 15-17 капель. Хотя можно принимать там и большие дозы. Я потом прям отдельно по каждому паму вам проговорю, какие можно. Ну вот я всегда пример привожу своего внука. Он мне всегда с малого возраста говорил, говорит, допустим, та же вирусная инфекция. Мы когда-то с гриппом справились за двое суток. Грипп, классический грипп был флакон на день. Вот и там 7 и 900, и девятисотый флакон на день. то есть два флакона за день выпили за двое суток четыре флакона и все от гриппа избавились. Вот, вот тебе пожалуйста, вот такой наглядный пример. Больших доз не надо бояться, именно они могут запустить процесс восстановления, дать человеку шанс снять болезненность и остроту воспаления. И вот здесь, ну такая просто х... прозвучит подсказочка, и мы перейдем конкретно к каждому ЭПАМу. Э -э если вы достигли уже эффекта положительного результата, вы можете перейти на меньшие дозы. Допустим, на те же средние дозы, на стимулирующие дозы. Дозы. Ну, тут целое, тут целое искусство. Тут индивидуально каждому будем подсказывать. Так, время у нас поджимает. Сейчас быстренько будем пробегаться по нашим всем основным ЭПАМам. ИПАМ 7. ИПАМ 7, это мы считаем, что это все равно такой самый-самый основной ЭПАМ, самый нами любимый. Это первый из всех ЭПАМов. Вот. самое главное, какое его назначение Да, в аннотации звучит, он противовирусный да? ну, чтобы народу было понятно но в первую очередь его главное назначение это восстановление иммунитета вот. э, в силу своего состава там состав очень большой там 30 с лишним компонентов вот, это в первую очередь он занимается таким. Мы, если его принимаем так, так сказать тренируем нашу иммунную систему мы всегда говорим о том что иммунная система, иммунная система надо держать планку чтобы она у нас всегда была в хорошем таком э, в добром состоянии. Плюс ко всему, ключевой такой компонент, это эхиноцея в седьмом эпаме, это прямое противовирусное действие и плюс э, стимулирует выработку собственного интерферона, когда мы заболеваем и принимаем, начинаем принимать вот, допустим принимаем мы ПАМ-7 или вообще его не принимаем, вот заболели ага и купили этот ПАМ-7 и начинаем его принимать. Опять-таки вот здесь вот кроется вот вопрос дозы времени. Да? Вот. Чем большие дозы, тем быстрее вы справитесь с этой ситуацией. Потому что по-хорошему работает наш собственный интерферон и, и хиноцея вот здесь нам в подспорье. Ну показания сами по себе отсюда и следую, То есть это профилактика вирусных инфекций. часто задают вопрос, особенно у нас в Сибири, как часто, э, как долго, как часто принимать ИПАМ-7. Ну, Как правило, рекомендации звучат такие, весь простудный период. А простудный период у нас круглый год. И сейчас, с учетом ковидной ситуации, вот принимать по-хорошему надо. И тем более с апреля по октябрь у нас еще те места, которые опасны по клещевому муниципалиту, это тоже очень актуально, потому что э, будем, мы всегда так говорим, клещ боится и ИПАМ-7. Вот, там тоже есть соответствующие рекомендации как принимать вот, но опять говорю, принимайте средние дозы и все будет нормально вот. что касается детей я потом позже там проговорю про комбинации ИПАМов, но про детей что касается, всегда вот во все программы оздоровления а ИПАМы это такой продукт выбора для наших маленьких ребятишек которые еще не могут принимать капсулу, это вообще, вот еще раз говорю, продукт выбора вот. мы его включаем и обязаны включать в любую программу оздоровления потому что это иммунитет это такой вот иммунный ИПАМ любые комбинации, такие золотые комбинации у нас семерка плюс 900 ПАМ, далее антипаразитарный, я попозже еще проговорю семерка, одиннадцатый четверочка. Это вот обязательно. Так, далее, что касается лор-органов, то есть рениты, какие-то аллергические рениты, там полинозы, все что угодно. И ПАМ 7 смело можно капать в разведенном или в чистом виде в нос. Конъюнктивиты тоже самое. Можно в разведенном состоянии, в чистом. Далее, ПАМ-7 снимает уст стало с глаз. Очень много таких вот рекомендаций звучит. Вот. И при любых функциональных нарушениях. Так то, потому что мы знаем, что ИПАМы, они в первую очередь это энергодающий продукт. Вот. То же самое касается аденоидов. Далее ИПАМ-900. Его как бы презентуют как пульмонологический. То есть защита органов дыхания. Но у него больше назначений. У него более широкий фронт действия. То есть ИПАМ-900 действует на любые локальные местные воспалительные процессы. Вот я люблю это говорить, и где-то вычитала, и люблю это говорить, что мы не знаем, где воспаление, а ИПАМ-900 знает, где воспаление. И отлично там работает. И я уже как бы говорила и повторюсь. То есть любые какие-то очищающие программы, там антипрозитарные, подключайте, мои хорошие, обязательно ИПАМ-900. Особенно детям, вот, потому что это очень важно. И вот здесь вот важный такой момент про ИПАМ 900 потому что бывает задают вопросы вот туберкулезный процесс, да, что можно посоветовать, да у нас раньше был серебряный бальзам, его сейчас нету, но вот здесь отлично работает ИПАМ 900 И что он делает, помимо того что он оказывает противовоспалительный антибактериальный инфект, он восстанавливает легочную ткань а в основе процесса вот этого туберкулезного лежит разрушение легочной ткани, чем коварен туберкулез-то, он же рушит, разваливает легочную ткань, а ИПАМ 900 помогает восстанавливать легочную ткань и он широко применяется в рекомендациях мы рекомендуем допустим периоды ремиссии туберкулезного процесса чтобы не было очередной вспышки очередного рецидива обязательно рекомендуем принимать и по 900 также с лимфосаном то есть с очищающим сорбентом то есть теперь я надеюсь поняли да, любые воспаления процессы любые вот и пам 900 и сработает так как надо и вот знаете здесь еще хочу сказать очень важно э, когда мы говорили о каких-то кожных проявлениях в подростковом периоде вот это угревая сыпь там фурункулезы у подросткового подростковый, подростковый период когда у них идет вот, манифестация паразитарной инфекции и плюс вот это вот присоединение бактериальное когда там вот эти вот высыпания там и на лице и где угодно отлично работает пам 900 и сразу подключается и пам 900 до чистой кожи работает изумительно он даже может один сработать но если мы еще даем плюс там три гелем или плюс даем из той частоты до чистой кожи и пам 900 -й. работает изумительно поверьте просто опыту и еще хорошая подсказочка в холодный период года или где-то ребятишки занимаются на да, даже и взрослые хоккеем допустим вот ну, как бы в таком холодном помещении и есть такой знаете вот Yeah, when it's Зываю уж, прошу прощения, опять-таки, засланный хронический соплит. То есть вот этот вот там и грибок, и все что угодно может быть в это самое и э, в вот э, решетчатой кости, и в гайморовых пазухах, и во фронтальной кости. Вот, то есть плохое идет отделение. И вот здесь ИПАМ-900 отлично работает в чистом виде капать в нос. По капельке два раза в день работает изумительно. И вот такая очень хорош, такое очень хорошее под, подспорье И ИПАМ-900 по силе восстановления считается самым сильным из ИПАМов. И опять-таки повторюсь, золотой стандарт – это семерка плюс 900 И почему мы рекомендуем, если, допустим, любой там ребенок, взрослый, кто угодно там по возрасту, почему назначаем вот этот золотой стандарт? Если организм вымотан какими-то предыдущими простудными заболеваниями, или там делаем весной, ну, всякие могут ситуации быть. Семерка что делает? Да, мы поднимаем иммунную систему на определенную планку, на нужную нам планку. Почему даем 900 у него самое главное назначение – это антибактериальный эффект. То есть вот в этой ситуации он, мало того, предупреждает какое-то присоединение бактериальной инфекции, потому что, знаете, вот они вирус, я уже рассказывала, Стоит вирусу проникнуть в организм, да, все, начинается рушиться клеточка. Тут как тут бактерии, тут как тут грибок, тут как тут паразиты. И вот здесь 900-й отлично работает. То есть он предупреждает и восстанавливает возможные бактериальные инфекции. То есть вот это очень хорошая такая вот будет вам подсказка. Далее, ИПАМ-тысячный. Он считается как неврологический, мы его еще называем голова, ИПАМ-тысячный. Но главное его свойство, главное, он восстанавливает любой вид нервной ткани, будь это центральная нервная система или периферическая нервная система. Так что и пантычный можно смело включать при каких-то там невритах, радикулитах, там невралгиях, что угодно. То есть он восстанавливает любой вид нервной ткани. Плюс восстановление сил, плюс снятие стрессов, плюс улучшение психоэмоционального фона. Вот, нормализация э, вот, э, таких вот психоэмоциональных состояний, как истерия, неврозы, синдром хронической усталости. И прям вот акцент хочу сделать на ситуацию с, э, с гиперреактивностью у ребятишек, у маленьких детей. Эпамтычные на глазах работают, буквально на глазах. Только родители, там, бабушки, дедушки набирают терпения и давайте ребенку этой эпамтычной, по помогите ему. Потому что в таких ситуациях ребенок сам себе не рад. То есть это гиперактивность, это не шалость, это не какой-то плохой характер, это вот проблемы. И вот вам тысячные, вот здесь отлично срабатывают, вот эти вот агрессивные состояния у детей очень хорошо окупируют. То что, то, что касается зрения, тоже катаракта, глаукома, но у нас как, как бы звучит в рекомендациях, но мы не можем смело, так сказать, вот, капать и все. Вообще вся наша продукта звучит в рекомендательной, как бы такой форме. Что касается слуха, там, допустим, поражение слухового нерва, то есть все работает, памптично работает так как надо. И применяют при опухолях головного и спинного мозга, улучшают обменные процессы в головном мозге, особенно пожилые люди, особенно для пожилых это тоже продукт выбора для старых людей, которые вот как говорят, что стар, что млад. Не все могут уже как бы справляться с капсулами, не все могут их как бы проглатывать. И памы пам вот здесь вот приходят на помощь. И вот здесь вот немножечко такая вот из опыта, из как бы литературы. Очень интересная информация про психические заболевания, то есть что касается шизофрении. Да? и вот здесь на фоне приема ипама 1000 увеличивались периоды равновесия и проявления заболевания то есть вот такая вот наступала такой период, будем говорить затишья отсутствие обострения Все ипама 1000 что делает далее эпилепсия эпилепсия я даже узнала вот такую женщину больную дай бог ей здоровье она даже сама мне говорила что говорит, у меня вообще полностью прекратились как бы вот эти приступы но вот здесь на, на фоне так сказать приема и сокращается количество и тяжесть приступов вот еще очень хорошая такая подсказочка может там еще у кого-то есть какой-то опыт стоматиты у грудных детей вот, автозные стоматиты, вот, и памтыщный, ничего не надо разводить, ничего, просто капать, вот, как бы, в ротик, вот, и еще очень хорошая такая рекомендация, подсказка, детский церебральный паралич, вот я сейчас сама... Я тренер по адаптивному спорту, я работаю с детьми-инвалидами, тренирую их, там, в основном ДЦП, колясочники, вот. и отличные положительные результаты применения ПАМа вот. И еще очень интересная подсказка и для детей, и для взрослых. Приступы истерии, агрессии у взрослых, которые могут переходить там, в какой-то эмоциональный срыв, капать в нос. Это твоего рода такая, знаете, скорая помощь для купирования подобных состояний. Так, с ИПАМ тысячным мы покончили. Теперь ИПАМ 24. Вот. Эм... ИПАМ-24, да, там написано женское здоровье и все, но вот его больше, как бы у него тоже такое, более, большая ответственность такая, большой такой широкий фронт действия, и многие, как правило, вот взрослые считают, а, ИПАМ-24, он для взрослых, ничего подобного. Сейчас вот я вам просто проговорюсь, его еще называем гармонизирующий ПАМ, гинекологический ПАМ. Он содержит очень такие лояльные, очень такие нежные, фитоэстрогенные пам 24 В первую очередь я хочу сказать о бесплодии мы обязательно его включаем в так называемые программы по подготовке к зачатию и прекрасно работают. Мужчинам мы как правило в этой программе как бы рекомендуем ПАМ-96, вот, а вот женщинам и ПАМ-24 на протяжении всей там по подготовке и это самое к зачатию, еще их так называют этих ребятишек и пам дети. Ну это так из опыта. Далее, очень такая рекомендация и четко об этом запомните. Когда весь период беременности и, как правило, плюс период лактации мы рекомендуем и ИПАМ-24. Здесь как он работает? Во-первых, это профилактика каких-то послеродовых воспалительных процессов. Это в первую восстановление разжениться на на э, плюс там допустим тот же мама бокс там или ритмы здоровья там э, йод там что там еще даем то есть мы его вот здесь тоже включаем вот в эту программу восстановления и э, э, это самое у, у, в послеродовом периоде и очень важно еще почему я проговорила период лактации потому что ипам 24 влияет на количество молока были такие случаи мне вот, допустим, даже пишут в WhatsApp, там, ой, там, дочь родила, все, и молоко пропало. Ну, мало ли что, там какая-то стрессовая ситуация, все что угодно может быть, раз и пропало молоко или мало его стало. Все, и ПАМ-24, но здесь даем э, такую результативную дозу, там даже за 20 капель, там 24-25 капель рекомендуем, буквально там день два-три и все, и появилось молоко. Это я абсолютно тоже не голословно говорю, это тоже как бы вот такие наработки. И вот почему мы рекомендуем весь период беременности, весь период лактации обязательно фоном ипан 24 И вот здесь, вот, период лактации. Если молодая мама принимает этот ипанчик ребенок получает дополнительную энергетическую защиту и дополнительную защиту от инфекции вместе с материнским молоком. Вот. Это то, что касается вот бесплодия, там, лактации и беременности. Далее широко применяем в программах оздоровления ИПАМ-24 плюс с ИПАМ-31 я вам попозже про него говорю проговорю при каких-то доброкачественных процессах и онкопроцессах женской половой сферы вот. его можно вместе одномоментно принимать можно принимать, чередовать месяц один месяц другой то есть там тоже и ИПАМ применяется длительно. Почему мы их рекомендуем? Потому что в 24 и в ипам содержится так называемый хромогенный комплекс. Что он делает? У него самое главное назначение это противопролиферативный эффект, то есть mm -hmm. противопролиферативный эффект. И мы его широко назначаем. Теперь очень важный момент, где мы принимаем, применяем ИПАМ 24 это климакс, период климакса, то есть э, все вот эти вот э, проявления там приливов, всяких неврогенных этих э, психоэмоциональных там изменений, вот обязательно принимаем ИПАМ, применяем ИПАМ 24 и угу. сочетаем с другими ИПА, ИПАМами, я там далее еще проговорю, вот с какими ИПАМами, чтобы вот это все как бы привести себя в порядок сказать знаете пам 24 он вполне при длительном применении полностью можно избавиться от всякого рода приливов или они будут реже или они будут не так как бы назойливые и все такое прочее что касается вот бывает задают такие mm -hmm. вопросы как правильно применять хронолонг да хронолонг мы знаем что это там содержится гинестеин это самый мощный в природе фитоэстроген вот, 3-4 месяца. Далее, вот, то есть мы создали за 3 месяца хороший накопительный эффект. Далее, такой резерв со создали вот этого геностеина. И у него есть такой шлейфовый эффект. да Мы всегда об этом говорили. Такой шлейфик. Да? То есть после действия мы хронолонг вроде как не принимаем, а он mm -hmm. продолжает оказывать свое действие. И вот здесь, вот эти периоды, такие между курсами применения хронолонга, вы смело можете применять. Тот же пам 24 там, будем так говорить более слабые фитоэстрогены и тем не менее они отлично работают вот это и женский наш чай и или ипан 24 там уже право выбора за как бы за вами вот вот такое основное назначение пама 24 Далее, вот здесь еще хочу подсказочку э, про ИПАМ 24, и что касается э, юных наших девушек, у которых только они вступили такую в, в пору э, половозрелости, то есть. Э начинаются вот эти периоды месячных, то ИПАМ-24 тоже отлично вот здесь срабатывает. Но здесь я сразу говорю, здесь его постоянно принимать не надо. Хотя бы где-то за 2-3 дня до предполагаемых там вот месячных применять ИПАМ-24. Вот здесь он помогает легче переносить вот эти непростые моменты. Если мы его еще сочетаем с тысячным ИПАМом, это вообще отличный будет эффект. То есть идет нормализация психоэмоционального фона, нивелирование всяких вот этих непростых неврологических проявлений, то есть головные боли, там смена настроения, плохой сон и все такое прочее. И вот здесь два Ипамчика отлично сработают и помогут нашим девушкам вот в этой как бы такой ситуации. Вот не забываем про это. Далее Ипам 2 и Ипам четвертый. 4. Ипам четвертый, так у нас уже время, да? Ипам четвертый, что он делает? ИПАМ 4 вот я вам попросту скажу: его любит верх, весь верхний этаж э, живота. Это бильярная система это поджелудочная железа. Это у него прекрасный в первую очередь противовоспалительный эффект. И он отлично работает на э, желчеводящих протоках. Почему? Мы его назначаем при дискинезии желчеводящих путей, когда идет нарушение тонуса желчеводящих протоков, особенно у ребятишек. Вот. Когда идет несостоятельность сфинктера то есть э, смыкание его и повышенный тонус, и желчь не может оттекать, и возникают всякого рода вот эти проблемы, там, и боли, и все что угодно. Да? И и в 12-перстную кишку не попадает желчь из-за вот этого повышенного тонуса сфинктера ОДИ. И вот ипам 4 он практически на 90 с лишним процентов открывает вот этот сфинтер. То есть, представляете, какая огромная помощь. И, кстати, мы его рекомендуем, когда человек идет на дуодональное зондирование, где-то дней за пять начать принимать ипам 4 и отлично сработает вот этот вот, как бы, метод исследования. То есть, помощь очень хорошая будет. Вот. И ПАМ-4 обязательно включаем деткам в антипаразитарную программу, то есть там семерка 11 4 идет, обязательно надо, особенно если у детей имеет место быть вот эта дискинезия. У него прекрасный гепатопротекторный эффект, прекрасно работает на восстановление, на улучшение качества желчи. При курсах химиотерапии я очень знаю, знала женщину, дай бог ей здоровье. Вот, она вот после курса химиотерапии, она просто вот отдала предпочтение ИПАМ и нашим, там еще продукции нашей, вот, и она восстанавливалась вот на вот этих памах вот. то есть у него как бы назначение, ну, есть, применяют его для обтачивания камней, ну, это опять-таки длительное применение, все такое прочее. Вот, далее, ИПАМ-44, это кардиологический, конечно, ИПАМ, у него назначение масса, масса назначений, вот, это любые какие-то сердечно-сосудистые заболевания, его обязательно комбинируем, если там по инсультные, по состояния, обязательно ПАМ-44. То есть я уже ранее проговаривала, основная основная задача ПАМОК это восстановление. И ПАМ-44 в силу своего состава он прекрасно купирует м, приступы тахикардии, приступы нарушения ритма, особенно Женщин в климактерический период, это очень хорошо сочетать. 24-й, с 44-м и с тысячным УПАМ прекрасно работает, потому что в климактерический период имеет место быть вот это именно нарушение ритма. Вот, я уже говорила когда-то про женское здоровье, что это обязательно вот это присутствует. И здесь отлично работает ИПАМ 44-й. Вот, даже в таких случаях, если куда-то выбираетесь из дома, берите его с собой, 44-й ПАМ, потому что он работает как скорая помощь. Далее пом одиннадцатый. Почему мы называем еще иммуномодулирующим? Почему? Потому что в кишечнике, в тонком кишечнике вырабатывается 70 с лишним процентов э э, иммунных лимфоидных клеток. Вот. И вот здесь вот это очень важно. Вот. Что касается наших детей, маленьких детей, которые еще не могут как бы принимать продукцию, это продукт выбора, и мы его включаем в первую очередь это в антипаразитарные программы. ИПАМ-11 четко, знаете, не убивает паразитов. И ИПАМ-11 повышает уровень клеточной защиты тканей от агрессивных факторов, или проще, на фоне приема 11 в организме увеличится количество клеток фагоцитов, то есть которые пожирают все чужеродные организму клетки. В итоге восстанавливается естественная защита, в организм появляются силы и способности самому расправиться с паразитами. То есть это очень важно. ИПАМ-11 стимулирует моторную и двигательную деятельность кишечника, что ведет к изгнанию из себя паразитов общему очищению. Вот. Далее ИПАМ-11 препятствует накоплению и способствует выведению из организма всех потенциальных аллергенов, ядов, токсинов и шлаков. Представляете, какое у него важное назначение. И состав ИП-11 подобран так, что наблюдается снижение общей аллергической настроенности организма. Вот это очень важный момент. Вот эти вот, особенно у ребятишек, вот эти вот аллергии, пищевые аллергии, вот все. То есть наводим порядок в тонком кишечнике, где весь наш иммунитет. Вот И его мы широко применяем, я еще раз говорю, в антипаразитарных программах у детей. и ИПАМ-11 отлично работает у старых людей. То есть улучшает моторику кишечника при вот этих вот проблемах, там, хронических запорах, все такое прочее. То есть очень хорошо, вот, что маленьким детям, что старым людям. Далее, ИПАМ-96. Здесь это он считается урологический ПАМ, но у него, в принципе, самое главное это назначение, когда он был задуман, это снятие психической и физической зависимости, то есть при алкоголизме, наркомании, токсикомании. Вот, ну, тогда он не получил сертификат, но мы его знаем как урологический, но здесь очень важная задача. Вот. Он очень эффективен у людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. У людей возвращается интерес к жизни, и силы для продолжения трудностей снимает негатив. Вот здесь хорошая подсказочка, поделюсь, не могу не поделиться. Я его ношу постоянно с собой, потому что он буквально отстраняет от меня любые какие-то негативные проявления. И вот многие со мной согласятся. Вот. но ну, что касается всех зависимостей да, есть очень много наработок, много опыта, что вот эти все мании, токсикомания, алкогольная зависимость, да, купируется, вот, часто задают эти вопросы, вот, его тоже можно включать, другие программы оздоровления, кстати, вот, что связано с алкогольной зависимостью. Там немножко это другая, как бы отдельная тема, отдельный вопрос. Вот. но самое главное его назначение урологического это запустить почки запустить работу почек нормализовать работу почек это самый второй по значимости после печени фильтр организм который фильтрует кровь и вот здесь вот это огромная помощь далее пам 31 буквально два слова он считается противофиброзный это мощный такой источник кремния Кремний задает эластичный сайт на тканному каркасу это связки это клапаны сердца это любой связочный аппарат это и внутренний органов и связки там суставов из чего угодно это сайт на каркас и вот и пам 31 задает эластичность кости должны быть крепкие сайт на ткань должна быть эластичная вот. И также, учитывая наличие хромогенного комплекса, то есть противоопухолевый эффект применяется и у женщин, и у мужчин в каких-то вот таких вот ситуациях. Плюс, плюс у мужчин также подготовка к зачатию. Мы 96-й ПАМ и 31-й назначаем. И он эффективен при каких-то проблемах с предстательной железой, то есть это аденомы, гиперплазии, какие-то опухолевые процессы. Вот с памами мы разобрались. И теперь просто проговорю вам комбинации ЭПАМов. Но ну, просто для информации. Информации проговорю, там, как запишите, или там записывается у нас. То есть, я уже говорила, золотой стандарт – это семерка и девяти сотый, То есть, любые какие-то э, вирусные воспалительные процессы. Далее, золотой стандарт при поражении костно-мышечной системы это совместно я не говорю что отдельно это совместно с другой продукцией те же наши фондропротекторы тот же наш Синкровитал 6 там э, суставной сорбент и вот тычный с 31 отлично работает это там очень долго рассказывать, но в два слова буквально скажу, что они делают. Вот это тысячный с 31-м, то снимают энергетические блоки на уровне позвоночника. То есть вот надо попробовать, сразу говорю. Далее, антипаразитарные программы у детей и старых людей. Повторяюсь, семерка, одиннадцатый, четверка обязательно. И плюс назначаем тысячный у детей, если имеет место быть агрессия, гиперактивность. Потому что у детей на фоне каких-то паразитарных проявлений имеет место, Место быть вот именно вот эти вот проявления такие эмоциональные неврологические проявления и вот здесь назначаем тысячные пам далее обхолевые процессы в женско-половой сфере это 24 с 31 пам там где-то четверку назначаем мочеполовая система также те же истоки частоты сорбент плюс 996 пам если имеет место быть химиотерапия тоже семерка 11 4 тысячные пам то есть вот здесь вот масса масса всяких разных комбинаций Далее. Повышение температуры. Если очень высокое повышение температуры на фоне вирусной инфекции, это очень хорошая тоже рекомендация. Семерка, 44-96. Почему? Особенно у ребятишек. 44-й почему? Потому что при высокой температуре происходит так называемое загустевание крови. Вот. И, 44, и тахикардия, очень большая нагрузка идет на сердце. Густую кровь очень тяжело перекачать и детки очень тяжело переносят. Да это и взрослых касается, но особенно у вот детей. 26, почему рекомендуем? Потому что густую кровь почкам очень тяжело фильтровать. И здесь надо помогать почкам как бы вот в этом плане как бы профильтровать вот эту вот густую кровь. То есть запустить почки. Ну, ж, извините за такие эти самые слова. Далее. Ну, тоже хорошая рекомендация. Очищение кровеносного русла вплоть до мелких сосудов. Это 96, семерка и четверка. Четверка, кстати, вот здесь я хочу сказать, улучшает реалогию крови, так бы опосредованно через восстановление печени, потому что мы знаем, да, что печень, там основно, одна из функций печени это вот, именно вот, э, участие в вот, улучшении качества крови, реологии крови. Далее. Восстановление после инсульта и инфаркта. 1031, 4, 44. То есть можно принимать до 4, до 5 эпамов. Кстати, не сказала я, как бы интервал между применением эпамов, это 10-15 минут. Дробление камней в почках. Ну, у нас вот так идут люди на это. Там какие-то тоже те же истоки, те же лимфосаны. 1031, 96 тоже отлично работает. Вот. И вот по отличному паму хочу вот рекомендацию, как бы такую сказать. Это удивительное свойство у него такое хорошее есть. Это применение на ночь. Почему рекомендуем на ночь, особенно детям, подросткам, вот эти вот эмоции, все такое прочее. То есть накопившееся. Да тут не только как детям, тут всем рекомендуем. У него такое удивительное свойство нивелировать весь накопленный сзади негатив. Вот. Вот. Так, ну и все, пожалуй, да. Что-то я еще немного проговорила, но информации очень много. У меня все. Спасибо, Татьяна Александровна. Пока... Все нормально, потому что действительно много информации, хочется все рассказать, все дать, да. А нам больше информации. Да. А нам хочется все услышать, и пока у нас наши дорогие клиенты и партнеры обдумывают, какой задать вам вопрос, хочу ответить на два наиболее часто встречающихся вопроса в наших чатах по поводу ЭПАМов. Первое – это по поводу длительности, вы уже немножко этого коснулись, что действительно можно принимать ЭПАМы на постоянной основе, и рекомендуется только делать 10 дней перерыва каждый месяц. То есть месяц пропили, 10 дней перерыва, Вообще, месяц пропили и так далее. Можно... Вообще, немножко перебью. Да. Вообще считается, да, да. вот курс один флакон. Но тоже да, ситуации-то да. разные бывают. Да-да-да, вот. да, индивидуально там один смотрим. Один, один флакончик у нас хватает на две недели. Ну, если при рекомендованной дозировке мы принимаем. А, да, да, да. да, есть случаи, когда вот вы сказали, что бывает, что и за день флакончик мы можем использовать. Если для детей, то это чуть дольше будет, потому что у них дозировки там другие детские. А, кстати, Но... У детей антипаразитарная программа, вот это то, что я сказала, и пап, мы там еще и пик добавляем, да, три месяца, не менее трех месяцев, чтобы все как надо сработало. Три mm -hmm. месяца. И еще один вопрос часто встречается, сколько ЭПАМов можно принимать одновременно. Рекомендуется не более двух-трех модификаций одновременно. И при приеме между ЭПАМами, разными да, номерами, делать перерывчик 30 минут. То есть один закапали, через 30 минут другой, через 30 минут третий. Если вы три или два ЭПАМа одновременно принимаете. Это, а это где, а, что, где такие рекомендации? Это рекомендации от производителей. Если, Если надо, я скину. Не-не, я, я сразу хочу сказать, потому что у меня это прозвучало совершенно другое, чтобы у людей, как бы сложилось нормальное такое мнение. Угу. Э я всегда опираюсь, я сам свою ничего не выдумываю, но есть и опыт применения. Интервал вот. 10-15 минут, потому что это в ротовой полости всасывается, там моментально идет всасывание, что там эти 30 минут ждать. Я не хочу никого компрометировать, я свое мнение просто говорю. И но я что? тоже, у меня достаточно так, литература тоже от производителей, те, которые создавали ИПАМы. Вот. И я вот, очень интересно, я ее как художественную книгу читаю, эту, эту книжку про ИПАМы. Вот. Ну, ну, я думаю, что здесь, да, уже зависит и от самого организма, у нас рост вес, да, обычно там да, тоже да, да, учитывается. Да, да, да. Они, ну, видимо, усредненное это, просто да. взяли, да, ну, я думаю, ну, то есть это, чтобы это не было сразу, скажем так, <laughs> по-простому, чтобы не было, чтобы сразу три смешали и закапали. То есть а небольшой не, не, не, перерывчик. Не в том ради, А смысл, конечно, грамотно. Да, для того, чтобы отработали все три ПАМы. И пока еще у нас, да, вот вижу одну руку, но давайте еще активнее у кого какие вопросы, подумайте, может быть, по какому-то конкретному ПАМу или может быть, что-то про программу какую-то вы хотите спросить, именно с участием ПАМов. А у меня еще такой вопрос. Вот вы сказали, что 44-й ЭПАМчик рекомендуется носить с собой, особенно тем людям, у кого-то хикардия. Вот в случае приступа тахикардии, где-то человек на улице или там куда-то пошел, ну, то есть он вне дома, 44-й ПАМ как скорая помощь, сколько капель сразу надо закапать, чтобы снять этот приступ? Не, ну, естественно, побольше надо, хотя бы ту же результативную дозу, там 15-17, там до 20 капель можно капать. Ну, угу. человек, если понимаете, если человек применяет этот ПАМ, он все равно уже себя знает. Я как бы была знакома с женщиной, она мне где-то, не помню, или Саранск, откуда-то, с Урала, там она мне все звонила, она говорит, я себе, ну там у каждого же свои, вот как бы, извините за выражение, тараканы, да, она говорит, я себе подбирала нужную дозировку. Да, это можно делать индивидуально, подбирать комфортную тебе дозировку. Но я всегда говорю, вот и, и нам говорили люди, которые работают много лет с этими памами. одна капля это работает, она считается стимулирующей каплей. И вот она говорит, я вот до 7 капель дошла, все, мне комфортно, я добавляю еще, хотя вот есть такая вот заморочка, да, что ЭПАМы надо применять нечетными каплями. Но это, это уже мы по сейчас, так вот. написано, так написано, пусть люди там принимают средние дозы. Вот. И вот она дошла до какого-то определенного количества капель, которое ей комфортно. Ради бога, дел... люди могут делать так. Вот. Вот был у нас и ИПАМ 8, Это считался вообще сильнейший ПАМ, К сожалению, его нету, да, ИПАМ этого, которым у нее там читает. Тоже вот это вот даже среднюю дозу и тоже сложнее было принимать. То есть там можно было меньшее количество капель принимать. То есть, ну, здесь вот как-то так все. Если человек принимает ИПАМ, он уже знает, он знает себя, то есть все равно как-то слушайте свой организм. Угу. Надо слушать свой организм вообще в любом в любом случае применение любой нашей продукции. Татьяна есть вопрос у нас от Елены шигуровой Да, добрый Я... день. Итак. Я уже здесь. Да, да, да. Подскажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что 24-й, он э, получается как гармонизирующий. Если принимаешь эльтероксин, это как-то нужно... Ну, Нет, гармонизирующий можно ли совмещать в плане или... женского здоровья. Женского здоровья. Ну, то есть можно его принимать в да, спокойной жизни? Конечно. конечно. Традиционно... эльтероксин, вы знаете, что это заместительная гормональная терапия. Это то, без чего вы жить не можете, правда? Ну и применяете ничего. Вы знаете, что наша вся продукция и памы в том числе они вполне сочетаются с любым фармпрепаратом. То есть абсолютно даже вот не бойтесь. Все, спасибо большое. Угу, пожалуйста. Угу. Так, следующее у нас Людмила. Включаю вам микрофончик. Людмила, ждем ваш вопрос. Угу, пока Людмила нажимает на кнопочку, еще один микрофон включила вместо имени, номер контракта. Да. Слышим. Так, кого? Меня? Людмилу. Кого Сейчас Людмила говорит, давайте, Людмилу, только камеру можно выключить, только звук включить. А, а я чего включила, что-то Что не то включила. Ой, мы вас видим. <связь> Задавайте свой вопрос, Людмила. Ну, я не вопрос, я просто хотела поделиться, что всегда с собой ношу ИПАМ 44-й, и когда-то, и уже не раз, кстати, ну, дважды точно, просто людям помогала, потому что в автобусе женщине было очень плохо, она уже лежала, и никакая вся бледная, и потом обливалась. Я говорю, вам плохо? Да. Я ей вот 44-й ИПАМ, Uh, ну, я не знаю, не то, что там какие-то 15 минут, а буквально, наверное, каждые 5 минут ей по uh, больше, чем по 10 капель. Потом я ей уже просто отдала эту бутылочку, главное, что она у меня всегда в коробочке, и там свой, это, свою uh, написала, и телефон на всякий случай. Ну, вдруг, может, наоборот, будет подумать, что я ее там отравить хотела. Я говорю, вот, uh, uh, Пока вы едете, вы себе там капаете. Так потом она мне прислала, что она, в общем, мне благодарна, и то, и сё, и пятое, и десятое, что только ее это и спасло. Потому что ей было очень плохо. И вот то есть в транспорте уже не раз вот так вот помогает. Вот. Так что, ну, вот, поделилась. Спасибо, спасибо, Людмила. Так, есть у нас вопрос. Теперь ваш вопрос. Относительно памов. можно сразу несколько принимать одновременно. Вот я капаю три, и сразу припью. Это нормально? Только что отвечали на этот вопрос. Да. Тогда переслушайте еще раз эфир. Ответ на ваш вопрос буквально вот перед Людмилой про это говорили. Спасибо. Так, Елена Степанова. Лена включила микрофон вам. Алло, алло, можно мне вопрос задать? Нужно, Спасибо. Лена. Ага, всем добрый день, субботний. Я хотела сказать, значит, тут, во-первых, уточняющий вопрос сразу. Вот, вот эти ИПАМы, их обязательно нужно встряхивать перед первым, ну, перед употреблением. То есть их ну, нужно понятно. запускать каждый раз, да? Ну, ну то есть вот где-то... Вот, и потом, значит, там есть вот такое, как-то Василий Козло говорил, обязательно держите на... Вот этой голографии, это будет индивидуальный ваши ПАМ и, и, ну, и вы им будете да. пользоваться индивидуально. Есть такой момент? Ну, это да, конечно. Знаете, я еще раз говорю, тут столько можно вам рассказать про эти ПАМ? Ну, вообще, достаточно того, что ты берешь его в свою ладошку. Как вот, пусть uh -huh. это звучит немножко как из сказки, но он действительно становится тебе родным. Вот, все встряхнула, uh -huh. то есть зарядила. И, кстати, вот я здесь немножко не сказала, можно ипамы капать в воду, но это как вот, если ты там что-то тебя смущает, там вот ипамы капать сразу в, в рот, в ложку, там как угодно. И, кстати, вот чем так, значит, звучит, чем горячее вода, ну, горячую там ты и не выпьешь с ипамом, я как-то пробовала. Хотя бы теплая вода, тем больше у него опять-таки энергоотдачи, особенно тычный ипамы особенно это... тысячный даже бывают случаи в чай капают в общем, вот знаете тут можно столько вам всего наговорить угу. вот. а так теперь, что... тогда... самое главное тогда... не бояться при... угу. их. а тогда вот у меня возникает мысль сразу углубляюсь если этот и как бы индивидуально настраивается вот допустим в семье два-три человека у каждого свой памчик должен быть или это просто ты берешь в руку Нет, он не обязательно вот, как бы, Не вот обязательно, я... у меня внук ИПАМ да? предпочтенный принимал, и кот с удовольствием. Вы знаете, как животные любят и памы. но ну, это отдельная тема. Очень любят и памы. Ну вот, я еще хочу тогда опытом поделиться использование 96-го и 31-го ИПАМа. В общем-то, у меня у мужа там, как бы, часто по ночам хождение в туалет. Вот уже второй месяц мы пьем, он говорит, что я стала реже ходить. И 31-й добавьте ему обязательно, и сводите его на УЗИ. Ну, это я знаю. Ну, то есть, вот. Это первый, добавьте еще обязательно. Вот. А какую дозировку я просто уточняю? Мы берем по 10 ну, капель. среднюю дозу. Берем. Средняя доза 2 раза в день. Это нормальная доза. То есть, такое как бы стабильное состояние, но без этих эпамов вы обходиться не можете, да. Они вам нужны в этой ситуации, да. То есть средняя ага. дозировочка, вот 10 Все, капель 2 раза в день и принимайте масса тонкости, масса всяких этих. Но если я сейчас это все буду вам рассказывать, это, это ужас просто. Я только такой объем информации. Вот, хотя бы так. Вот они потому и прописываются, вот эти средние дозы. Они прекрасно работают, эти дозы. Так что, смотрите, угу. а остальное индивидуально. А остальное, как мы говорим, в личку. Ну, тогда дайте мне личку, Татьяна Александровна. Спасибо, Елена. Елена Ферая, микрофончик вам включила. Здравствуйте. Слышно меня? Слышно, слышно, говорите. Здравствуйте всем. Татьяна Александровна, у меня такой вопрос, может, я прослушала, про дозы средние вот, и вот эти все, все рекомендуемые. Вот я... смотрите, малые дозы от одной до трех капель, как мы говорим, одна капля работает, это малая стимулирующая доза, да? вторая, вторая... Такая градация, это усредненные дозы, это которые у нас прописаны в аннотациях, там 10 капель, да, вот, и есть результативные дозы или сильные восстанавливающие такие большие дозы, 15-17 и выше капель. Кстати, я про детей, наверное, что-то пропустила где-то, у ребятишек, мы знаем, да, с года капля на год жизни, Капля на год жизни. До года, то есть младенцы, там рекомендации такие, капля на три дня. Но, честно говоря, я вот своим давала каплю в день. Можно, они прям, господи, ребятишки, они аж язык, язык высовывают, когда им даешь этот ипам. Кстати, про детей сразу хочу сказать. Если дети страшно любят ипамы, они их высасывают, буквально могут стырить, извините, этот ЭПАМ и высосать его. Не пугайтесь, ну, немножко подурачатся, немножко побегают, потому что они же энергодающие, и все потом это пройдет. Сколько угодно таких случаев. И ребятишкам, которые они принимают маленькие дозы, это же натуральный продукт, убирайте в дверку холодильника, чтобы он не прокис. Бывает, вот у меня за, за 13 лет то, что мы едим эту продукцию, один раз было такое. Как правило, они не, не успевают, так сказать, прокисать, потому что мы их выпиваем. А вообще, вот лучше убирайте, если ребенок принимает, вот. Что там он по капельке в день там этого флакона, насколько ему хватит, убирайте в дверку холодильника. Вот. А дозировки для ребятишек вот такие. 7 лет мы уже им даем нормальную взрослую дозу, как и любую другую нашу продукцию. Спасибо. Угу. Нет, Спасибо. а вот по детям. А, по а, вот ну по, да, по вы что-то там... не договорили, я немножко отвлеклась. средние доза, да, и там дозы вот вообще. Ну, средние вот это вот 10 капель, вот то, что 10, прописано... А... Да, да, да, да. Ну, мы немножко вот как бы больше работаем, там больше рекомендаций. Звучит так, что вот должно быть нечетное количество капель. Ну, это уже такие заморочки пошли. Вот написано, вот, спасибо. и принимайте. И нормально это все. Так. Валентина. Валентина, включайте микрофон, я вам подключу. Да, вас. меня слышно? Здравствуйте. Да, да, -да. да хорошо а, Татьяна Александровна, подскажите, пожалуйста, у меня беда у собаки. Она полностью теряет свою шерсть. Вот. Можно ли нашими памчиками какими-то помочь? Ну, шерсть теряет. Малень, маленькая шпица. Шпиц, да, мы уже тут про народ говорим. Ну, ладно, собакам тоже надо помогать. Ну, во-первых, там, смотрите, вы когда их глистогонили, это одно потому что выпадение волос тоже как причина это может быть давайте вот ПАМ 11 вот у меня приятница она тоже наша как бы партнер компании она постоянно своему собаке собака обалденная красивая дает и пома 11 потому что это а -а -а. иммунитет это контролируем работу кишечника тонкого потому что там все всегда собирается и хорошее и плохое вот и пома 11 семерочка семерочка а -а -а. обязательно вот как вот, только, только смотрите, там с собаками, у них дозировки там значительно меньше. Вот и я вот про я хотела знать шпиц, да, маленькая собачка, шпиц, вот такая, ну, как лисенок. Семер по одиннадцатый, витамины подавайте там вот, специально, потому что это как причина. Витамины вот, я, вот, я даю, вопрос, витамины я даю, витамины даю, хотела, погоните, думала, может быть, на шипамочке поможет. Ну вот из ипамов, говорю, седьмой и одиннадцатый, попробуйте а подавать. сколько дать? Сколько давать по капелькам? Ну, вы как там детям? смотрите на вес. Ну, ну как, каплю две, мелограммы. не больше. Все, а? поняла, хорошо. Поняла. Ну, капельку совсем, две, спасибо. не больше, потому что у них там, да, дозировки. Вот мы котам тоже давали одну буквально каплю, вот два раза в день. Все. Uh -huh. Давайте uh -huh. мужчине uh -huh. дадим слово. Uh -huh. Александр, включила микрофончик. Ой, как редко эм... мужчины встречаются. Здравствуйте. <свят> Здравствуйте. <свят> Вопрос такой. У меня у клиента псевдомембральный колит. Я рекомендовал четвертое ПАМ и 11. И дозировка 10 капель утром и 10 вечером. Хотелось бы уточнить правильность рекомендации и может еще что посоветовать? Какой ПАМ. Не, но они ПАМ? Сред... <свят> Это средние дозы. Да? При таких вот калитах, еще знать, там тоже очень аккуратно надо, вот вообще со, со всеми этими калитами, там что вот, язвенные, все, что когда вот эта вот, проблема со стенкой. Вот, конечно, ипама это отлично, это восстанавливающий эффект. Дальше, самая лояльная такая клетчатка для вот для таких проблемных кишечников, это наш пик природный концентрат, самая такая нежная, самая съедобная клетчатка для нашей микрофлоры. Вот. Если страдает, там, если есть признаки дисбиоза, допустим, там, конечно, наш эльбифит. И по-хорошему надо, конечно, репарант. Самый мощный репарант для любого вида слизистой – это 3 бета-каротин и вот. Сильнейший репарант. То есть вот везде, и восстановление легочной ткани, и желудка, и кишечника. То есть любой вид слизистой восстанавливает вот наш бета и облепиха. Ну и омега-3 уже. мы Про омега-3 как-то даже я и не хочу говорить, потому что мы знаем, что омега-3 это образ жизни. Это все. Омега-3 каждый день в рационе должна быть. И вообще, вот <с ни с какими, ни с каким, ни с тригельмом, ни с истоками, вообще ни с чем лезть не надо чтобы не навредить, потому что, знаете, можем даже, вот, вроде много у нас продукции, столько много, вот и это, и это охота, нет. Калит, еще раз говорю, бета-каротин, пик, и памчики и чай комфортное пищеварение, наш курильский чай. Очень лояльный, очень аккуратный вообще для кишечника. Мы его даем совсем прям младенцам. И вот с такими проблемами вообще отлично сработает наш чай. Ну, мы, раньше у нас курильский чай называл, сейчас комфортное пищеварение. И все. Спасибо, Татьяна Александровна. Друзья, вы прослушали сегодня информацию об ПАМах, об их дозировках, об их сочетании. И я думаю, что теперь вы, переслушав еще раз запись, можете уже, те, кто у нас слушают, партнеры, грамотно подбирать Комплекс, да, и как бы ЭПАМы у нас идут в сочетании с основными программами в комплексе, и вы сможете уже дозировки подобрать и помочь составить программу. Те, кто у нас клиенты, я думаю, они сегодня услышали, какие у нас все-таки ценные продукты, да, и самое главное, что Татьяна Александровна... В самом начале она нам рассказала о нашей системе «Чистота, энергия, гармония». И, конечно же, когда мы это принимаем программы в совокупности, плюс еще у наших продуктов есть принцип синергии, то, конечно же, это дает наиболее быстрый результат, наиболее длительный результат. И не забывайте о том, что все взаимосвязано. И составляя программы, то есть мы не только ЭПАМами пользуемся, мы дополняем одно с другим. Так же, как мы сочетаем ЭПАМы, так же мы сочетаем памы с другими нашими продуктами. Они идут у нас как дополнение в программу на одном из этапов нашей системы чистота, энергия, гармония. Все, у кого остались еще вопросы, вы можете Антоника, их написать. Я, моя да. хорошая, я прошу прощения, я сразу хочу сказать, вот делают многие ошибку. Вот рекомендуете вы тот же тригелем, да? Не ждите, когда больно, ну, больной... Проси. Для меня все были ей врач. Ага. <свят> э, жди, не ждите, когда возникнут какие-то, допустим, проявления воспалительного процесса, там боли, там еще что-то, там все что угодно может быть. Когда человек вообще в жизни этот тригель не принимал, и вдруг он взялся да, за него, да, решил, вот как вы, или вы там порекомендовали. Рекомендуйте сразу рекомендуйте сразу, в дополнение давайте, ну там чаи, вы уже знаете, дополнительно давайте сразу и памчик девятисотый. Вам человек только спасибо потом скажет. А когда он почувствует вот эти проблемы, да можно и пам 11 еще добавить, там смотря какие проблемы, опять-таки все индивидуально, вот. То он просто вот отставит, скажет, что ты мне принес, что ты мне предложил. Сколько угодно таких случаев было. Правильно, действительно Анжелика сказала, правильно формируйте программы. Вот, Во избежание каких-то вот этих вот острых ситуаций лучше сразу даем и пам, ну там и пам, там и пик даем, там много чего даем, смотря какая ситуация. Но не ждите, когда вот это все возникнет сразу, одномоментно. Да, но еще напомню, что э, у нас есть, если, например, клиенту не к кому обратиться, или если вы еще как партнеры недостаточно чувствуете силы в составлении программ, у нас есть первое – это продукты, уже готовые составленные программы. Это наши продукты премиум-класса, которые в них уже вот эта система соблюдена, чистота, энергия, гармония. И только вы можете дополнить уже там чаями, памами. То есть уже готовые программы, они за вас составлены в виде наших серий Nutrition, 3D-кубы. Плюс у нас есть горячая линия, на которую вы всегда можете обратиться. И если у вас остались вопросы, у нас есть чат «Наш здоровье и красота». Пожалуйста, задавайте там вопросы. Также пишите, какие вас темы интересуют, чтобы в следующие дни клиентам мы уже подготовили наиболее интересные волнующие для вас темы. Я благодарю всех, кто с нами сегодня был, благодарю Татьяну Александровну Римшу, как всегда, все очень интересно и полезно. Огромное вам спасибо, да, и до новых встреч. Огромное вам спасибо, да, и до новых встреч.